Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковка. И вместе с вами я хочу распаковать особенную посылочку, которую мне прислал магазин «Семеро полавкам. Это особенная посылка, потому что в магазине «Семеро по теперь есть супер-классный BTS-бокс. В этом боксе присутствует куча классного мерча, например, плакаты, карточки и многое другое. И все это вы можете получить за довольно скромную сумму. Ведь себестоимость этих товаров гораздо выше, чем стоимость одного бокса. Также, если вы соло-стен и вы любите какого-то конкретного мембера, то магазин может собрать для вас индивидуальный бокс с вашим любимым мембером. Или даже 50 на 50. То есть, если вы, например, любите Техиона и Чонгука, то вам соберут 50% мерча с Техионом и 50% мерча с Чунгуком. И также они скоро запустят в продажу новый бокс, где будет не только мерч с BTS, но еще и корейские вкусняшки. Помимо этих боксов, они также продают и официальную продукцию BTS. Так что, если вы хотите приобрести, например, альбом BTS, то это ваш шанс. Так что дерзайте, вперед. А мы приступаем к распаковке. А вот и моя посылочка. Посылка дошла очень быстро. Магазин сам находится в Калининграде. И, в принципе, доставка вышла очень быстро. Я заказала себе полностью коробку с хобби. Потому что, как вы знаете, я очень люблю Хасока. И я решила, что весь мерч я хочу именно с ним. Все упаковано очень добротно. Здесь такая вот пупырчатая пленка. Чтобы лишний раз коробочка также не помялась. Это очень заботливо со стороны магазина. О, давайте немножечко АСМР в нашем ролике. О, я уже вижу, кто там. Вот тут красуется такой милый хобби с сердечками, а также логотип магазина. Такая вот картонная коробка. И здесь также наклеечка, которая удерживает коробку закрытой и не дает содержимому высыпаться. Открываем бокс. Я сама впервые вижу, что там, как вы уже поняли. Мне супер интересно. Там. Та -та так, я уже что-то вижу. Здесь вот такой вот рулончик. Я думаю, что это что-то вроде мини плаката. Это такой вот милый хосок. Очень непривычно видеть хосок и серьезным, но Хасок всегда хорош. Визиточка. На ней BTS и, собственно, контакты магазина. О, что это? А это типа открытка. Сейчас она запакована. Давайте узнаем, что же. Представляете себе эта штука? Так, это. Я ошибаюсь, ребят. Это обложка на паспорт. What? Просто... Блин, это угар. Это просто шикарно. Давайте доставать просто рандомно. Я реагирую постоянно, как маленький ребенок. но. Так, тут вот такая вот ручка с милыми персонажами BT21 И такая вот просто ручка Знаки тут чернила, наверное, синие Сейчас посмотрим Синие чернила Затем идут полароиды Вот это прям то, что мне нужно Здесь такой вот набор полароидных карточек Такой вот хобби Здесь все BTS Напечатано на хорошей плотной фотобумаге Хобби с ушками О, это очень хорошая фотка Хасока. Тут несколько стикеров такой вот хосок, такой, брелочек, хобби, двусторонний, скорее всего это тетрадка, о да, это тетрадка, тут хосок из RDNA уже хорошо. И вот такой вот хасок в очочках. Такую тетрадку, неразлинованную, можно использовать как скетчбук. Но листики тут обычные, не плотные. Просто обычная офисная бумага. Мне кажется, для повседневных зарисовок очень подойдет. Так, затем такой вот большой стикер. И задумчивый хосок. И последнее, что тут было, это вот такие вот значки. С BTS и Хасоком. Хасок показывает сердечко. Такой вот значок BTS. Очень милый, широко улыбающийся хобби. И, в общем-то, вот все содержимое бокса. Мы с вами посмотрели. Мне кажется, что бокс очень классный, потому что за свою цену ты действительно получаешь много мерча. Поскольку я люблю функциональные вещи, то... Мне нравится, что вся эта атрибутика может быть использована в жизни, то есть, например, ручка, блокнот. Иногда ты пишешь в своем блокнотике, потом откроешь обложечку, а там хобби, и ты такой, ой, классно, люблю. Так что мне кажется, что этот бокс станет отличным подарком для любого фана BTS. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, я надеюсь, что вы... Все-таки зацените инстаграм магазина Семеро по и захотите порадовать себя таким классным подарком. А на этом все. Спасибо огромное за то, что посмотрели это видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Пока!